Давай, Бенас, а давай. Я сейчас вам покажу, откуда был <потел> этот Слинзби. Хотел. Откуда Слинзби, да? <сélок> <сélок> Молодец. Ну, пойдем. Друзья, знаменательный момент. Я откладывал его очень долго. Я на этом аэродроме уже второй день. И до сих пор не дошел до Слинзби. И вот я его нос даже вижу. Я боюсь туда идти, потому что боюсь пропасть. Но Бенас нас ведет светлой дорогой. К светлому будущему. Ну, столько денег вложил, можно да. же посмотреть, что купил. Да, полсостояния, можно сказать. Я только... Ты снял, э... демонтировал. Да, да, да, да новый, Слушайте, новый ну сделал, прям... потому что там стекло такое, ну... Like new. Ой, все в такие вот буквочки, шмуквочки. Подкосы. Оп, Подкосы. Оп, оп, оп, оп, оп, Блин, ну круто. Ну, приборы мы поставим. Вообще не вопрос. А, приборы уже есть, уже купил, есть все есть. Фюзеляж в этот прицеп вот вот, вот так вот пошел. Чуть-чуть-чуть. <laughs> да, до миллиметров, Ну все хорошо, привезли без всяких поломов. А сам планер очень, очень в очень-очень хорошем состоянии. А, ну, чего не хватало, это приборов, а, этих пальцев, они уже mm -hmm. сделаны из 30 хагиаса да. Ну по идее они вот как раз из да, такой да, стали да. дел ну, делают. это вообще можно ставить и сталь 20 это не такие... Знаешь... ну да, можно посчитать сколько здесь площадь на да, средства. здесь да. прикол в том, что э, ну, вот, когда крыло собрано фюзеляж висит на вот этих двух точках это ну, конечно достаточно. планер э, долго стоял, я точно не знаю, но больше чем 10 или 15 лет э, это было все пыль мы все почистили, там э, немного рж ржавчины, uh -huh. да, правильно сказал, вот, ну, почистили, с маслом смазали, а, что еще, что еще, ну, эти будем поменять, ремни родные, да. английские, да. вообще, кожаные, кожа. Да, вот, кожа. Ну, кожи нету, да, дефекты были только на ткани, я уже сделал, приклеил все, uh -huh. а насчет дерева, вот только вот одно место, это коробка, вот где-то, о, здесь, uh -huh. чуть-чуть отклеилась. Ну, это такая мелочь, знаешь. Ну, мне кажется, тоже что-то, даже, даже мелочь назвать сложно, ну, это да. исчезающая величина, Молодцы. блин, ткань какая хорошая вообще. Да-да-да, ну, можешь э, взглянуть э, внутрь, да-да. Не знаю, будет ли видно. Ну, видно. Там целое счастье. Вот. Счастье идущее хвост. Да ты здесь жить можно, я тут жить буду. Нет? Не буду. Друзья, если очень холодно, например, ночью можно спать туда ложиться. В этот фюзеляж. Вот прилетел на площадку, бац, и спишь. Вау! Вот здесь чуть-чуть нужно покрасить, потому что э, здесь не было ткани, ну, вопрос угу. окраски, ничего больше. Ну, И... состояние дерева, дерево да. э, 49-49 -го года, это да. 70 лет дерева, друзья, ну вот оно. Без проблем. И вот э, здесь заклеил, это было пробойно. Угу. Вот. Ну, нужно почистить эти старую, старую регистрацию. Ой, ты, ты, ты, ты на меня камеру наведи. Друзья, посмотрите одно из, одного из трех совладельцев счастья. Вот, вот мы компания. Ой, Бена, и я. И это, конечно, вот я вот вот вот, вот. Мое! <м opponent noise> <п Constant noise>, какой кайф! <п cat sound> Вообще невероятно, как он будет летать с электрической лебедки. Я вам скажу, это будет. Просто бомбило. Ну вот сюда все продумано. Вот, например, это обшивка, да? Угу. И видите, вот такое кольцо есть. И это сделано потому, что можно было вот вырезать и посмотреть, что внутри, а потом заклеить. Угу. Вот, чтобы, состояние... да, чтобы не поменять э, всю ткань. Угу. Вот, еще, Игорь, покажи зрителям, вот, например, так, так, так, такая табличка. Англичане делали так, ну, такую табличку внутри обшивки с Первой мировой войны. Угу. Если а вы поедете в музей, не знаю, просто чтобы отличить это, что вот этот... Ру Руль именно с того, да? Да, с этого планера. И на каждой детали вот такая табличка. Если поедете в музей, вы увидите там самолеты первой мировой войны, это да. там увидит такие таблички. Да, да. Огонь! А, а еще пойдем, я вам покажу откуда. Не, не. Нет. Слушай, я где-то 25 или 30 мемов таких посмотрел. Да. Смотрите, это знаете что? Это рецепт каши цветов. Цветов? Да. А, это как, с каким цветом покрашен? Да, да. В вот, э, каб, кабине тот же. вот Кокпит green, микс, 50 на 50. Надо брать э, вот такую краску. Э, да. И такую краску. И такую, и такую. И такую. Вот так вот. Ну, теплый ламповый звук. Табличка. Ага. Да. Да. Подкосы. Металлический. Алюминий. Да. Бомба. Вот, стабилизатор большой. Слушай, но ну это все Нет. большое, то есть 3, чувствуется 3, площадь? Три с половиной метра, кажется, э, у нас есть такие самолеты, у которых э, крылья такого размаха, ну одно крыло. Ну да, да, да, тут только стабилизатор, ну гигантская штуковина. А это, в общем-то, вот оно крыло. Да, я двухметровый парень, вот я стою. Да, Но... маленький двухметровый парнишка рядом. Не, ну, ну это, слушай, а вот эти ладжименты ты все сделал, да? Да, да. да. Друзья, посмотрите, что Бена сколько приложил труда, чтобы... Чертежи у тебя были какие-то, да, уже? Нет, я просто знал профиль, хорду, э, и все, и сделал. Человек умный. Хорда, профиль. Вот, вот, вот если в этом разбираешься, можно вот, сделать э, такие лоджементы. воздушные тормоза. О, какие тормоза. На веревочке? Ну да. Ну и класс. Ну, они, конечно, эффективность их сомнительная, но тут, давай наверное, я открою, тут покажи там. Да. Я там думаю... есть одна нервюра э, поломана э, угу. э, на правой стороне, кажется. От, а, вот вижу я здесь вот, ну. да? Вижу, вижу, да. Да, надо вот, будет. Сломана нервюрка. Ничего, это все ж. Да, да, да. Ремонтируется. А все остальное крепкое. Да, да. да. раз. Да. Вот вот, вот она сломана, недружка. И там внутри все покрашено, Это этим лаком, все угу. сделано, чтобы влага... Пшивочка. Не, исп... не испортила. -а, -а, а! Бомба. Какой лиронище, друзья, посмотрите. Какой... Лапать, я бы так сказал. Да, и все хорошо, там никаких люфтов, ничего. Слушай, да действительно прям жестко. Yeah. эллиптическое крыло слушай yeah. теперь честно yeah. говоря кстати, после этого слингсби уже кажется что а yeah. два делать смысла нет uh, англичан, англичане просто ну слингсби когда делал этот планер он взял uh, крыло от грунтобебеби просто увеличил его и все ну, получилось очень красиво да yeah. И сама эстетика. О, здесь эти как раз дырочки сделаны да. для того, чтобы да, водичка... Да, хорошо. Их много. Это вентиляция. Угу. Это, может быть, потому этот планер и сохранился, да? да? сохранился, потому что хорошая вентиляция. Там влага, ну, не... Влага не, не, не... застревает, да. да? Да, да. Ну, конечно, размер впечатляет. То есть, <с такой вот... Слушай, а как по весу, сколько крыло это? Не очень тяжело? Нет, вдвоем можно поставить. Угу. Так, так оно массивно выглядит, что ну, кажется, что не поднять, но... Не-не-не, нормально. А это что за штука? Это берфольки. Мы а. же... А, ну, в, прошлый прошл... в прошлый раз да, снимали. Точно, было уже... Тоже пустим сервис. Ай, какой кайф, какая вообще... Ну, что мы значит? чистили его, но надо еще... Ну, понятно, да, полететь, что это. Да. Что, ну, ну, действительно, его не надо не перетягивать, ничего, на нем нет, можно летать. Нет, пока Только... очень в очень хорошем состоянии. Бомба. Ой, Бенас, я тебя завидую. Ты первым же на нем полетишь. Пока я буду в этой гнить в этой Франции, в Альпах, ты спокойно возьмешь и полетишь на этой красавице. Как назовем? А, английский это кличка. С Слезби... Нет, не, это называют его баржей. Баржей? баржей. Нет, не, не. Не, не пойдет. Не пойдет. А, Некоторые литовцы называют буфет. Тоже не, пойдет. Тоже не пойдет. Ну, надо подумать: вот твой планер жар-птица. Жар все, птица. Друзья, это вот то, на чем я сейчас летаю на соревнованиях SF27. Жар-птица. Ну, я я бы все, согласился, потому что, тем более, уже даже рассветку придумали. Да, я посмотрел, так, ну, такой нос, и, ну планер так, с энергией, да. у меня сразу жар-птица. <связывая> а вот это название, кто придумает название, на котором, которое будет у этого планера, с нас что, дадим полет? <связывая> да? Но, покатаем? Да, покатаем, конечно, но только насчет названия, я думаю... Хм. Не, мы подумаем, а вы подсказываете варианты, если вдруг вы придумаете раньше, чем мы, то... И нам подойдет. Нам подойдет, то с нас полет на такой штуковине. Без проблем. А что я хотел сказать, Игорь, да будем рисовать эту, знаешь, на самолетах Второй мировой войны, там на носу... не не не на носу бывали там женщины, полуголые. Слушай, Это называется пинап, пинап, да. Только не знаю, женщину полуголую, мужчина? Подумаем, подумаем. Да, ну в принципе вот. А, слушай, я сейчас был на выставке, и там была на старинном плане нарисована действительно очень красивая женщина. Вот так вот что-то в этом роде подойдет. Не обязательно женщина, там бывает, знаешь, Дональдак какой-нибудь еще. Ну, надо посмотреть. Да, да, вполне, вполне возможно. И, может быть, как-то с именем будет в будущем коллегировать. Потому что планер, ну, второй, э, скажем так, второй мировой вой, э, вой, э, войны, э, да. У него, э, на него эти кадеты учились, угу. да, на, на этих планерах. Вот, ну, он мне как-то связан вот... Э... И вот это вот все как-то по-английски выглядит, не знаю, вот я, я вот смотрю. У меня ощущение, вот точно английский планер. Как лодочка, летающая лодочка. Да-да-да, его на баржей называли. Летающая лодочка с Клинсби. Ну, отлично. Как это? Ну что, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, мы осмотрели, я имел участие осмотреть планер. Который только что купили, ну как только что, недавно купили. И <свят> я в восторге от того, что на нем потенци... ну, не потенциально, а реально придется летать. Да да. да так что Немножко времени. Нужно, ну, нужно подождать этого сертификата. Да. Бюрократия, да, бюрократия. покупит этот мир. И все, будем летать. И мало того, еще на лебедке, возможно, на электрический. Да. Так же, как вчера до Джога Сиду да. До новых встреч, губогажая, любитель летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Э -э -э -э. Красота ведь. Горим!